Но сначала будет борьба со связью. Некоторые. Но это нормально. Такие, знаете, технические накладочки, да? Там не только нужно звук выключить. Там нужно... Там нужно выключить все. Абсолютно все. Ну, собственно, вы можете выключить звук. Выключить звук, да? Все выключили? Выключили. Мы этого никак не узнаем. Только с помощью нашего оператора, который сидит в операторской, и который, если у нас не слышно, то он может прибежать сюда и что сделать? и сказать, что у нас не слышно. Так мы вот так. Или на худой конец есть еще варианты прямо по сюда. Сотовая связь мобильная связь ты назвать онлайн. связь онлайн да есть есть телефончики у всех телефоны такие, это, это, это, это, это, это такие такие такие такие такие Идите. такие такие такие такие такие такие такие мы тут сейчас будем отвечать на телефонные звонки? Нет. Нет, сегодня у нас работа идет в такие режиме. Давайте начнем с того, что это такое и что мы здесь сегодня устраиваем, и в каком составе, и для чего все это. Ответов на эти вопросы я не знаю, потому что, еще раз подчеркну, это пробный формат. Пробный формат размышлений, рассуждений, ответов на ваши вопросы. Приживется он или нет, я не знаю. Понравится ли, это вообще делается для наших пайщиков. Понравится ли пайщикам я не в курсе. Будут ли они нас смотреть, я понятия не имею. Это им решать. Удастся ли нам это, я тоже не знаю. Насколько мы хорошо будем выглядеть и удачно отвечать на поставленные опросы, я тоже не знаю. На сегодняшний день это все только покажет будущее, покажет текущий эфир, последующие эфиры. Приживется этот формат или не приживется, будет он устойчивым, не будет устойчивым, покажет только время. Итого, мы собираемся... По первоначальным прикидкам собираться, простите за савтологию, собираемся собираться, я думаю, что не реже, чем один раз в месяц и не чаще, чем, чем один раз в две недели. Больше и чаще, наверное, новостей не будет, все-таки мы обсуждаем не вопросы текущие мировой политики, а проблемы кредитной кооперации проблемы финансов России, проблемы финансовой грамотности, проблемы текущего состояния дел в системе кооперативов Нижегородовских видов Для того, чтобы мы имели какую-то обратную связь, чтобы имели обратную связь, нам нужны будут вопросы от пайщиков. Кстати, эту встречу мы уже собирались проводить уже, наверное, уже полгода как. Все никак не. То ли не было технических возможностей, то по времени не успевали. Ну, в общем, не знаю, Прич, причин много. Результат всегда один. Вот, наконец, мы собрались. Итого, нам от вас будут нужны... Уже и сейчас есть, но это вопросы, скорее, наверное, не от пайщиков, а от наших сотрудников в этом в тестовом режиме. Вообще, нам нужны будут опросы от пайщиков, на которые мы будем отвечать. И я думаю, что даже сможем, наверное, наладить некое онлайн сообщение. Вот наш оператор пишет, все хорошо пишет, восклицательный знак. Значит, нас слышно. Это радостное известие. Да. Ну, если бы не слышно было, я же говорил, он, нами прибежал бы. Вот, так что пока мы здесь сидим э, в одиночестве, значит, все в порядке. На чем я стоялся? На вопросах пальчиков. На вопросах, да, а вопросы, пальчиков. вопросы пальчиков. И, э, не боюсь этого слова, может быть, даже замахнемся на вильям нашего шептира, и эти вопросы будут онлайн. В каком они в виде будут онлайн, понять не имеет То ли у нас будет специальный секретарь, нам выносить эти вопросы в студию, а то ли мы будем принимать их, ну, вот как только что, на телефон в виде смс-сообщений, то ли как-то еще, но просто пока это одно сообщение, хорошо, удобно прочитать, когда будет сообщений много, тут уже не разберешь, нужен какой-то уже редактор. Да? Ну, редактор еще нужно дорасти. Вот, пока еще раз скажу, режим тестовый, пробный. Что получится. Вот, список участников. Представьте, пожалуйста, вот мы в таком составе поч начиная от меня да я а я еще не представился да? меня зовут баранов виталий я президент ассоциации нижегородский кредитный союз и ряда кооперативов добрый день с вами есть марина андреевна заместитель директора КПК на и город я коломид ольга андреевна финансовый директор кредитных кооперативов Рука компании. Алла Ивановна, заместитель директора кооператив ВИ ИИ, провинция. Вот, так что вы видите, у нас находится в наших рядах два представителя продающих структур по городу и по провинции. Алла Ивановна представляет провинцию, Мария Андреевна представляет город, и Ольга Андреевна у нас от финансового сектора. Вот, так что, если будут сугубо финансовые вопросы, или какие-то некие статистические вот, данные нам потребуются, мы будем к ней обращаться и верим, что она нам ответит, а если не ответит, то она хотя бы запишет. Да, Это конечно. и доложит в следующий раз. Вот, у нас того образовался некий ряд вопросов. я даже не знаю, в каком порядке мы будем отвечать, потому что докладчику, собственно, нет. У нас должна, докладчиков нет, у нас должна состояться в идеале некая дискуссия. Пока что вот, вроде бы как я беседу один, да? А на самом деле должна состояться состоять дискуссия. И дискуссия примерно такого характера, что э, выплывает некий, некий вопрос. Вот значит любой, любой. Вот даже, даже смотреть, не буду. Выплывает вопрос некий онлайн, да? Вот давайте это где дубляж вопросов. Листой. Это дублированные вопросы, да? Вот выплывает некий, значит, лист, да? Вот я на нее первым смотрю, и, допустим, вот вопрос, я не знаю, третий сверху. От города Ковров. Как повлияет падение рубля на КПК и чем это грозит? Видите, какой сразу сложный вопрос, да? Чем это нам, нам, нам грозит и как повлияет на КПК? Ну, давайте как-то вот обмениваться мнением по этому поводу. Что нам еще грозит?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 а доллар это не имеет ровно никакого значения, нет, Кризис, ситуация да. не уже однажды. Я скорее оперативно теперь живу, да, поэтому я как, как раз вот это к этому, да, этому да, именно да, э, тему ставила. значит, да, Ковров действительно молодой город. Да, вот, да, а, как вам всем должно быть известно, работает всего на все. А, а кому, же должно быть известно? А, ну, по крайней мере, это известно нашим э, директорам наших офисов, ну, которые мы, сейчас находятся на, на связи. Мы же вещаем то не для них, поэтому пайщикам это не совершенно Хорошо, пайщикам это неизвестно, но тем не менее, сообщаю всем, кто знает и не знает. Значит, кто не знает, узнает, а кто знает, тот закрепит. Ковров у нас молодой город, работает с марта 2014 года. И задавая такой вопрос, наверное, представители города Коврова должны были вспомнить о том, что был все-таки уже некий кризис. 2008 года, и можно было с коллегами, э, со своими э, обсудить этот вопрос. Как что же, ситуации, что да? же вообще случилось в тот момент? Как кооперативы устояли или не устояли? Что с ними происходило? И вот, собственно говоря, почему тогда 2008 год не привел но крапу мы, к нашему? Вы слишком усадили, с Ковровым, именно, нашим представителям. Они, конечно, должны были, но они не возможно для этого выступающего, который это, ну, А парики ничего не должны были. Тем не менее, на наших встречах, которые мы регулярно проводим, э, и с директорами, Заловные и вопросы. отлично... Вы кого сейчас пытаетесь научить? Я вас умоляю. Вы кого пытаетесь построить? Это вопросы от пайщиков. Отвечаю, для надо, пайщиков. Опыт 2008 года показал, что кооперативам на самом деле Никто ничего не грозит. Не грозит. Ничего не грозит. Более того, опять же, опыт 2008 года нам показал, что, на, несмотря на то, что банки потеряли своих вкладчиков, мы увеличили портфель сбережений. Именно в 2008 году и именно осенью. Но это вот такой короткий ответ. И если кто со мной не согласен, слушаю. Можно да, вступить да, да, конечно. Я могу Да. По этому вопросу. Ну, Алла Ивановна сказала, что кооперативы уже проходили неоднократно это испытание. Ну, а если конкретно говорить, вот сегодня, конечно, всех лихоразит ситуация с валютой, да, рост сумасшедшего доллара и евро, и, естественно, только, наверное, не знаю, самому равнодушному или умному, или плохому человеку это совершенно бесполезно, неинтересно. Поэтому это нормально. Да, Но... все, все, все Значит, остались только какие-то какие -то непонятные люди, Заинтересованные. да? Тоже, тоже и и и очень, они, или очень, или очень, или очень. Да. да. Вот. Но поскольку мы связаны с финансовой деятельностью, естественно, нас это тоже волнует. Но вот эм, нам бы хотелось вот в это верить, и вот в эту ситуацию, как нам видится эта ситуация, да, что за собой повлекло, в принципе, увеличение. Доллара, да, да, стоимости доллара отношение к рублю или евро. Вот. Одним из результатов такой ситуации стало изменение в Центробанке ключевой ставки. Ее вели с Рената. будем а, про да, это да, говорить? Да, будем, понять, будем, да? будем, конечно, но это вообще совершенно другой вопрос. Нет, ну, мы, сейчас, мы, сейчас, мы, мы сейчас говорим как Совершенно про падение рубля. Хотя можно вообще именно развернутую дискуссию, Нет, там, растекаться я... мысли по древу. Вот да. Нет, я предлагаю такое, связи да? с тем, что как ситуация на то есть нам сейчас, наоборот, я сейчас вижу, может быть, я слишком оптимист, я вижу наоборот положительную тенденцию к тому, что к нам потянутся люди, и к нам будет интереснее с нами работать. Вот. и, например, обнадежить уже существующих платчиков, что мы стоим очень крепко, как вот этот вот массивный стол и стул. Вот. Почему? Потому что с увеличением ключевой ставки банки, которые покупают деньги в центробанке под такой процент, соответственно, вынуждены будут увеличивать процентные ставки. И поэтому конкуренция у нас она уменьшится. То есть, как бы отток наших пайщиков не предполагается. И поэтому, и некая такая вот устойчивость, которую мы предполагаем, даст наоборот нам возможность развиваться. Ну, я не всем, откровенно говоря, логику в этих вот вещах вижу, но потом вернемся мы, кстати, на ключевой ставке, да? и а, надо, наверное, ответить вот там на, на заявление то что Алван изначально делал, допустим, и ты, да. А, да, значит, ну, а, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас вот, а, на рубль рубль-то он а, падает, да, Воль валют растет в тысячи 2008 года, на самом деле там было примерно такое же падение рубля да и на самом деле это падение оно не привело к оттоку капиталов из кооперативов не наших ни каких-то вот не знаю там дружеств с нами или соседей да и наоборот система кредитной кооперации в отличие от банков она укрепилась здесь наверное важно понять с чем это связано и вот просто поразмышлять на эту тему. Однозначного ответа, конечно, здесь нет, потому что когда а, доллар растет, евро растет, население а, находится в легкой панике, тем более если крупный рост такой и, соответственно, нападение рубля. А, и, по идее, это влечет за собой отток капитала. На самом деле и происходит О, в всей стране и банки на себе. Это, это уже у нас, откровенно говоря, не можем сказать, что у нас хоть такой мощный приток в это время. У нас просто приостановление, наверное, роста. То есть отток вкладов, он соответствует притоку этих же вкладов и сбережений. Поэтому достаточно ровная и спокойная, а вот почему такое происходит в банках и такого же явления не происходит в кооперативах, здесь нужно искать, наверное, ответы больше психологических причин, мне кажется, нежели каких-то вот, экономических, потому что вот, да, ведь все эти рыбки, они... Очень часто носит именно психологический характер панический, когда вот можно привести пример, когда при пожаре там уж двери и все бы, если бы аккуратно выходили, так же как на суд не, получили, не так так, все бы спаслись, да, поскольку образуется давка, то вот происходят массовые там, там, смерти в этой ситуации, когда паника идет. Точно так же и здесь я считаю, что города, особенно крупные, и, в, я не знаю, то ли в связи с большой скучностью населения, то ли с большими информационными потоками, да, то ли люди больше подвержены панике, нежели вот в малых таких агломерациях, в малых провинциальных городах, в которых в основном кредитные кооперативы работают. Может быть, в этом причина. Потому что, вот на самом деле, только ссылаться на некие экономические, мне кажется, это ну, многое не объясняет. Ну, вот, наверное, здесь надо что добавить. А, все оператив существенно отличается от банка именно тем, что взаимоотношения, которые построены а, сотрудников оператива и непосредственно пайщиков, они не иные, нежели а, построены в банке. А, те самые советы пайщиков, которые мы проводим, те самые собрания, которые мы регулярно стараемся проводить, в конце концов, наша корпоративная газета, которая выходит ежемесячно, мы всегда стараемся... И сегодняшний выпуск онлайн. И сегодняшний выпуск, да. Наверное, вот они как раз, вот эти все моменты, они способствуют тому, чтобы вот такие ситуации, когда долг растет, рубль падает, паника среди наших поищек не возникала. То есть такая хорошая разъяснительная работа каждодневная со стороны наших сотрудников, со стороны руководства для наших пайщиков. Вот, наверное, вот это залог ну, более-менее да, такой стабильности, да. как залог. мне кажется. Ну, это уже как бы вы просто свои воспитательные качества, да? Если себя как преподаватель не станируете. Ну, Причем мы над этим много работаем, разъясняем людям, и доверие оно нас просто... Не-не, вот раз, мы, да? мы, мы не коснулись, мы, собственно, что разъясняем. Нужно понять, что именно мы разъясняем. Есть, можно разъяснять, какие мы хорошие, да? Только от этого никакого. Надо понимать вот механизм, чем отличается, собственно, на самом деле кооператив Вот банк Очень часто путают, да? Да и у нас порой в голове это сумествие идет. А ведь разница есть, очень большая и существенная. Банки очень часто не зарабатывают на привлечении, сбережения и выдаче займов. Они могут работать на комиссии, может, могут на валютообменных операциях, из-за которых вот на, на, на, на, на, на, на игре с акциями, ценными бумагами. То есть вот они настолько вот больше подвержены всем этим экономическим рискам, да, чем субкооперативы, которые этим вообще в принципе не занимаются. Что ну как бы это, на самом деле совершенно разные структуры и организации. А если у нас вот отдал а, пайщику денег, если он и жди, пока он, собственно, их себе вернет, или а, борись, борись с ним, если он не, не возвращает. А, вот, и все, вот мы тихо Как может так отразиться кризис на наших? недобросовестных представителей кооперативов и микрофинансовых организаций это огромная волна пирамид и наши как ни странно заемщики и бывшие пайщики с этим столкнулись сейчас они льют горько-слезы и говорят что да вы нас нам рассказывали нас убеждали ну наверное вот здесь нужно наверное надо включить э, свои так сказать все умственные возможности способности и проанализировать как и что это сделать, да, вот с ними. В частности, о вложении, получении процентов, мы, наверное, говорим. Вот. Поэтому, это может быть, в виду, как вывалить, как вывалить, да? если вы какой валюте хранить, да, Нет, ну как защитить, нет, здесь вопрос такой: как защитить свои деньги в кризис, именно кризис. Не как вообще защитить свои ну, деньги да, -за а, а, а, от кризиса, да? от чего? Не знаю, да, вот той же самой инфляции. Я так да? вы нет, свое... да, мы знаем. это поняли буквально, а, ну... чтобы отправить. Вот кризис от инфляции не защищают деньги. Да. Потому что кризис – это такое одномоментное действие, да? вот, которое вот, нам чем-то грозит. Это такая вот волна, или график или линии да? какого-то медленного подъема, или спуска, не, не важно. Да? Вот, от этого, начнут защищаться. Кризис. Что кризис? Как, кризис нужно чего Бояться. Бояться. Ну можно, да. Нет, ну можно, хотя сейчас спросить. Покупатели не покупатели сейчас доллар долларов. Поздно покупать недвижимость, говорят, что будет держать, да, да, вот <свят> волна есть, да. А потом, наверное, ну, просто да. расслабиться и выждать, Отпустить а вот, вот, ситуацию, наверное, в данный момент, да? да? Вот, Сперить вот, куда вложено ну, или вложено не стоит. Да. Сегодня да. говорили о том, что на самом деле население арен, да. население резко увеличилось спрос на валюту вот это я в передаче Ну, просто правильную формулировку, что население в этом случае оно, эм, всегда паникует или делает отсутствие двиг, да, да, да, поздно, и она всегда покупает напитки. То есть, тогда уже покупать на самом деле сложно. Если, если, если, если, если, да, если вы не являетесь там, профессиональным игроком в покер, да, или профессиональным игром на валютном рынке, то в общем, в общем, обычно такие люди поигрывают. Деньги в кризис, люди Иди не финансовый. паникуйте, да, и Марин Юрьевна, кстати, отстала вопрос: наверное, убедить пальчика. Если и еще, еще никуда не вложили, пускай <сих> приносит наш кооператив, да, на достойные проценты, но не такие дутые, нереальные, которые предлагают некоторые. Сначала трусы такая была, что защитить от недобросовестных <сих> да, да, кооператив от недобросовестных финансовых Это просто неплохие кладбище. Это ситуации. Ввел да. да. 10% комиссию, за да, снятие, mm -hmm. денег ну, деньги да. получится, да. да. Так у нас заранее закончится. На, на, на, на, на. А вот давайте тогда сразу к следующему вопросу, раз мы до центробанка докопались, да? Угу. А, вопрос Тразомаса. Первый вопрос: как влияет на кредитные кооперативы, сосредоточение контроля за всей финансовой отрасли в руках центробанка? Как влияет? Положительно, Положительно. Как да. влияет непосредственно. Кредитные... Я, влияет вот, не о, я, я, отвечу. я отвечу, как влияет на кредитные кооперативы? Центробанка. Как влияет кредитные кооперативы? Кредитные кооперативы воют воют воют все кредитные кооперативы. Причем, что интересно, воют в ну, основном, конечно, маленькие кредитные кооперативы. На них возложили столько обязанностей, столько вот этих вот таких вот мониторингов и прочее, столько нормативов. обязанности, требования, ну, да, да, которые возлагают на кредитные операции, независимо да, от их, их, их да, размеров, да, нужен да. штат юристов, экономистов, да. а соответственно за ними начальник штат на шиферов и сантехников. То есть это вот вообще такие вот раздутые размером отчетности. борьба от к не очень понятно вот смотрите с одной стороны понятно что центробанк он борется с чем он борется с недобросовестными игроками mm -hmm. Что мы видим вот последствии этих действий я вообще вижу такой невиданный распят пирамид вообще невиданный то есть они борются с тем, что и вот тем борются, растет и да? растет, значит, получается, да, либо не с тем борются, либо, либо не там борются, либо не с теми методами борются, фиг, вы знаете. Формальный, Формальный да. Может быть, Форма отчетов увеличивается. Формальный там, да, отчет и что? Ан анализы всевозможные, вот представления. Я а, а, расскажу такую а, историю а, коротенькую. Партнер мой в Москве, он ну, познакомился с какими-то ну, рекламщиками, так, которые занимаются распустой компаний, там, сайтов, прочее, прочее, вот как бы, продвигают на, на рынок, да, продвигают на рынок и говорит, ну познакомься с ним, как, -то, как -то хорошие ребята, хорошо продвигают на рынок. У них есть свои технологии по этому поводу, а у нас как раз вот в то время открывалось представительство в Москве, которое, ввиду того, что большая инстанционная отличность в городе, ну, достаточно неудачно действовало и не могло найти свою нишу. Я просто с ними поговорил по этому поводу. И вот они говорят, смотрели, свет, чем мы занимаемся, как мы занимаемся, какие методы. Они говорят, вот, вот, вот были бы вы пирамиды. Вот, мы бы вас так замечательно бы раскрутили, да, в Москве. А если не пирамиды, то даже не знаю, как, как, как вам помочь. Вам не да, не да. Интересно, в городе Москве неинтересно, да, да и деньги не те, да, ну, в общем, как-то да. А, поэтому вот для пирамид, а, а, а пирамиды, они, собственно, отличаются чем? Они отличаются тем, что они берут, себе оставляют не маржу с разницы ставки сбережения и займов, да, они себе забирают все. <свят> да, а, у них а, а, проблемы с деньгами и содержанием штата нету, вообще нету, понимаете, они приготовят Центробанку да любые отчеты, любые, я не знаю, нормативы они а, подготовят, вот все они замечательно сделают, им это гораздо проще, чем а, кооперативам, которые честно работают, да, поэтому к чему это Будьте осторожны на рынке, Будь, будьте бдительны. Предложений хватает на рынке, и, конечно, я понимаю, что не заинтересованному, то есть не заинтересованному, а малоследующему человеку, простому, да, вот один кооператив, допустим, предлагает, ну, как мы, да, у нас максимальный ставка для пенсионеров 16%. на сегодняшний день. У другого там у него 40%. И он так все подумает, я думаю, не знаю ни тех, ни других. Лучше я все-таки по 40 риском Да. Риском да что лучше я по да. 40 рискну, чем по 16. Риск это для него получается один и тот же. Ну, то есть поиграем в игрушки, да? Да. да, да поэтому то поиграем, нет. Мы только да. играем. Рулетка такая. Нужно да. быть это вот, да, очень осторожным и внимательным. Наших пайчиков не касается, а они уже сделали правильный выбор. Правильный выбор на потедине уже, да, многие Да. И все-таки, понятно, что работа прибавилась в СССР в связи с тем, что финансовый контроль в руках центробанка, Но положительное это что-то. Есть? Да я не знаю, что положительного. То есть положительного ничего. Бойбы с пирамидами, если это не влияет. Вот чего они добились? Они добились увеличения расходов в То есть мы отвечаем, что для нас это плохо на самом деле, да? Для но пайщиков хорошо, хорошо. Для пайщиков хорошо. хорошо. а для, они представляют, раньше понятие кооперативный для всех было понятно, да? Кто-то проверяет, кто-то проверяет, а сейчас здесь два, банка, банка, один, Ставка да? показывает, полная стоимость кредита показывает. То есть требование, что к банкам, что к кооперативам, и проверка идет, такая же абсолютно. И поэтому здесь уже подход иной. Но только на самом деле это, в в это, в это в ни в коем да. образе не защищает наших банков. Да? А каких-то там... защищает, не защищает, но какой-то зарендарь, потому что их контролирует. Понятно, что мы, наша работа, она у нас под большим, под большим микроскопом рассматривается. А, мне пары, как бы, разы мне, разы мне разы кажется, разы. что это очень помогает э, центробанку э, что отчитаться перед президентом о том, что задача под, контроль, выполняется. под контроль, да. Да. Большая да. работа ведется. Большая работа ведется там, все заняты делом, куча специалистов на расширение штата Я толку и честно скажу, не вижу. Любой контроль выполняется. Да, вот нам говорят, же. что мы очень далеко держим микрофоны, микрофон. и поэтому плохо слышно. Хотя наш системный администратор говорил, что, что, что, он говорил что, что, что он говорил. Он говорил, что да, не важно, важно, где держать микрофон, потому да. что слышно, главное, не хороший. А может быть может, мы все с микрофоны просто включили. Кстати говоря, а я звонок от м, Ксении Ростовой, вашего заместителя. Она сказала, что на и она будет нас слушать. Может, там Весь у нее плохая. просто ее, да? машина шумеет? Вопрос? Вопрос? Да, еще. Что, мы, мы, люблю, мы... она тоже нас слушает. Пусть как-то тоже сбросит, что да. а у нее нет информации, как она слушает. Они она она должна знать мой телефон. А, что да. хотел. А, мы регламент вообще оговорили. Мы, по -моему, я, по-моему, когда начинала, регламент не сказал. Не сказали. У нас регламент короткий тем более в тестовом режиме, хотя все идет достаточно живенько, и уже, так, между прочим, прошло 35 минут. А вы говорили, а вопрос, да. Я ничего такого не говорил. А, вопросов еще полно. а У нас а, а, тестовый режим означает окончание вещания 18.00. Поэтому давайте, вот уже не будем выборочно, да, вот какие-то, вот, может быть. Давайте, важные вас, наверное, вопросы. интересные вопросы, да, которые наши тесты. Или на которые будем... вообще, на которые, которые быстро ответить. Вот. Балахна спрашивает, будет ли пересматриваться в ближайшее время в, ПК, в КПК максим, повышение максимальной возможной суммы займа? Будет ли повышена сумма страхования личных сбережений до 1 миллиона рублей? Отвечаем. А, сумма... По сумме займа я могу сказать. Ты можешь сказать? Да. Отчего чем ты можешь сказать? Откуда ты знаешь? Нет, существует норматив и... Какой такой норматив? Я все умоляю. Норматив, он не, он, он, он, он, он не этого совершенно касается. Максимальная да? возможная сумма для наших а, пальчиков Это все зависит от общей ситуации а, на рынке, инфляции и т.д. и т.п. Поэтому ежегодно, а если необходимо, то и чаще мы собираемся и рассматриваем эту ситуацию. До конца года повышаться не будет. А, а, как только начнется следующий год, мы соберемся комитетом по займам, правлением, и решим этот вопрос. Я думаю, да, но это будет, естественно, повышаться. А сумма страхования личных сбережений до миллиона рублей она зависит целиком и полностью от деятельности агентства по страхованию вкладов. Потому что то страхование, которое у нас сейчас имеется, оно полностью делает кальку с агентства по страхованию вкладов. Поскольку поэтому если там сумма 700 тысяч, и у нас сумма 700 тысяч, если там какая-то другая будет сумма, то, соответственно, и у нас будет такая же сумма. Вот. Да? Ну да. Вопрос. Простой, короткий вопрос. Да. Какая выгода у вкладчика, учитывая падение курса рубля? Прямо простой, и вот какая выгода? У нашего вкладчика, я скажу, да? Отвечаю. Да. Если да. А, если что... Курс доллара, допустим, за неделю вырастает на 10%, то, конечно, вам нужно было в начале недели купить доллар, а в конце недели ä, продать. продать. Не дожидаясь, ä, вот, не дай бог, он еще, он еще упадет. Если вы успели, то вы, вы это вообще молодец, и вам нужно ä, идти на рынок Форекс и зарабатывать вообще миллионы. Да, вот некоторые так и делают. Поэтому какие, какая выгода? Какая выгода? Вот, вот такая вот выгода. Успел? Хорошо мне. Есть чутье по этому поводу. Иди в трейдеры. Да. Успел а деньги но... положить в кредитный кооператив. Да. Тоже все нормально. Да. 15, по да, крайней 10, мере, 16%, 10, 10, 10. Процентов, это да. точно будет. Но я, вот, вот я честно, скажу, вам скажу, сказать, истории про успешных трейдеров не слышал. Вот обратные истории, когда люди разорялись, да? Вот это я слышал. И э, когда они вот. Э, проигрывали все свои деньги на этой торговле и попытках угадать, когда, что нужно купить и когда продать. Это я видел, да. Такие вещи. Ну, я думаю, что ответили, ну, да. Если вы еще не пощек, у вас есть выбор, а если уже пощек, будете спокойны через течение года вы 100% получите у нас изменение. Нет, конечно же, можно прям, прям, доллары... прям, прям сейчас деньги задрать и вложить в доллары. Поэтому, если, если, если доллар вырастет два раза еще, значит вы сильно выиграете. Если доллар откатится, вы не получите ни процентов, ни доллара. Да? Ну, это, это, каждый решает для себя. Возвращаемся да. да. к какому-то там третьему или четвертому вопросу. Не паникуйте. Вот, фучка, вот приписочка есть. Вопрос. Слышали, что 2015 год будет очень напряженным для России финансовом плане? Как это может отразиться на кооперативах, в частности на нас? Вот этого вопрос не нравится. Слышали, что в 2015 году будет очень напряженным. С землослухами полностью да, слышу, напряженным. Слышу. Слышали. Это, очевидно, какой-нибудь астрологический прогноз был, судя по всему. Углоба, наверное. Помните, мы занимались накопительными программами? и Была у нас одна пайщица по настроению тогда жилью. И в обмен на паи в новостройке она нам предлагала, будущий, который еще построится, она нам предлагала свою квартиру. И мы с ней на эту тему заключали какой-то договор о том, что нам его в какой-то момент обязуются продать. И, и она исходила из того, что а, стоимость ее квартиры будет бесконечно расти. Я ее тогда спросил, а что будет если а, стоимость вашей квартиры упадет. она Я посмотрела так, ну вы же знаете, что это вообще невозможно. Это был 2007 год. В 2008 году стоимость квартиры, квартиры упала, да? упала в два раза почти. Вот так. Поэтому вот все это называется гадание на кофейной гу гуще. Я не знаю. Ведь Смотрите, прогноз погоды, да, он делается не более, чем на две недели. Все остальное это уже из разряда шамансов. Потому что э, э, современная наука не может угадывать такие процессы в атмосфере. Как, вот где, что шелохнется и куда пройдет. А в экономике это еще более сложно. Поэтому, да, действительно, наверное, 2015 год будет сложным и напряженным, как и все предыдущие да, годы. Да? А вы помните легкие годы, времена, да? когда да. на Руссии Ну, как отразиться, это может вот надеемся, что хорошо отразится, как-то 2008 год. Вот, ну, да, как -то, то что будет, способно Вообще, мне кажется, все прогнозы строятся, прежде всего, на анализе каких-то предыдущих действий, там, событий, которые происходили там в стране, в мире и так далее. Точно так То, же и прогноз погоды, да? Ну, да, нам пишут там. И, и, и каждый день корректируется. Плюс-минус какой-то там, я не знаю, допустимый. Да, не случайно не тут, который дрова не зима Поэтому здесь нужно. Да, может, не все знают, напомните, пожалуйста, я Я как Да. Да. Ну of, не, не Это, по-моему, там как как было, что обратились идиоты гидро гидромет Поэтому я думаю, что в ближайшее время э, этого не будет. Ну, а, собственно, каждый квартал мы к этому вопросу в обязательном порядке возвращаемся и смотрим, что происходит с рынком, с экономикой, с погодой и так далее. Теперь тоже залог успеха. Мне кажется, мы стали, да? Да. Ну, тогда, если мы поговорили о повышении ставок по сбережениям, может быть, да, будет повышение ставок по кредитованию повышение долларов нет я, не я думаю что ну, ежеквартально рассматриваем еще раз повторюсь я обменюсь мнением по этому поводу я не вижу смысла в этом потому что эти ставки у нас тоже достаточно стабильны они действуют уже далеко не первый год и да. в разных совершенно ситуациях поэтому ну хоть от добра-добра не ищут если это работает, то в общем на сегодняшний день вот я не вижу смысла пересматривать ничего ни по привлечению сбережений, ни по займам. Другое дело, что может быть будут разработаны другие какие-то программы. Права, права, права, права, права, права. Да, вот это вот это, да, это нормально с другими какими-то сроками, там и там какие-то другие ставки будут, там, или там другие членские взносы, это да, как можно. Ну такой тоже дублирующий вопрос, да, от Горховца. Если ставка рефинансирования повысится, так как совет директоров ЦБ поставил ее скорректировать до уровня ключевой ставки, что произойдет у нас Снизится ли процент по сбережениям или повысится процент ставки по займу? Вот что будет в этом случае? Да ничего это не будет, потому, есть, потому, дается, потому да, что да. ставка рефинансирования, она сейчас не влияет вообще да. ни, на ни на что, что да. кроме налогообложения. То есть, если повысится ставка рефинансирования, то, соответственно, налогом облагаемая база, да. да, да, да, база для исчисления налога а, на сбережения уменьшится. То есть, при изменении, при увеличении ставки рефинансирования нашим э, вкладчикам, сберегателям э, в, будет более выгодно, потому что у них уменьшится э, наход, э, налог на доход. Да? Никаких никак нет, нет, еще раз говорю, э, ставка рефинансирования сейчас вообще ни на что не влияет с экономической а точки, налоги, точки зрения только на личные на личные налоги больше ни на что предыдущий, так. Предыдущий да. 19. 19. Так, вот, такого а, не бывает. Значит, смотри, ты, наверное, ты, наверное, Нет, ты на на на наверное путаешь э Став, ставки Мибор или БОР то есть ставки на краткосрочного э uh -huh. перекредитования банков. Вот они на самом деле не менялись, а эти ставки, они рассчитываются исходя из ставки зафиксированных валютом а денежным обменом между двумя банками. Допустим, один банк в стабильный период дает другому, допустим, ну, по 10% годовых или по 20% годовых. В период финансовой неустойчивости все начинают не доверять друг другу и ставки, соответственно, растут. В периоды серьезных колебаний на самом деле могут доходить до сотни и больше процентов. А логика Никакой, никакой логики нет. Это, нет. Это, это, это, это ставка взаимного перегрессования между банками в условиях взаимных неплатежей и большого риска. Это не, это не банк ее регулирует, не центробальный. Не центробальный это банка, это, это ставка, которая образуется самостоятельно на рынке межбанковских услуг. А какое отношение имеет к простому потребителю? Такое, что иногда в договорах предлагают поставить ставку не фиксированную по кредиту, а в зависимости от ставки мебор либор И эта ставка, она, если этот договор заключается как бы, в мирное время, она достаточно низкая. И поэтому покупатель вроде как спокоен. Но э, если будут э, плохие времена, и ставка увеличится, то, что называется, заемщик попадет. Вот. Ну, если так, ну, договор заключается именно с такой ставкой, плавающей, так называемой, да? да, плавающей ставкой. А, видо можно оформлять все, что угодно, когда писать. Можно ставку либор указать, можно указать ставку рефинансирования, можно сказать ключевую ставку. Можно указать стоимость золота, Все. можно указать да. доллар, можно указать иену, как угодно рейт. можно. Да, Ну, давайте, интересует. очень интересуются. Как вырастут потребительские цены в связи с падением курса рубля? Да? Как Наверное, тоже выросли цены потребительские. Да ну, Jacques, они не только да. от нас, это все Мы не повлияем кое образом. <зар> seja, конечно, да, наверное, есть не завязан, ни каким образом Я Боюсь, у нас все завязано на вот Оно будет не сразу, во-первых, потому что есть. в общем, короче, от чего зависит вопрос ценообразования? А. Конкуренция. А, б. Монополизм. А, и. С. Поставки из-за рубежа. Ну, вот. поставки из-за рубежа у нас. И... Много, у нас много ну, поставок много. рубежа, но, но тем не да. менее, в связи с санкциями, их становятся меньше. Вот, в связи с да. меньше, поэтому... Поэтому этом, мы не догасываются российские производители начали свои цены, собственно говоря, тоже собирать, да? Да, ну, задирание цены, зависит, ведь, на самом деле, на самом деле, от монополизма, и, кстати, очень много бед в российской экономике, оно связано с монопольным положением ряда производителей. Ну да. Как, например, вот бензиновые все эти вот подорожания, да? Растет нефть, растет стоимость бензина, падает стоимость нефти. Растет, растет, стоимость, ра стоимость, раз, стоимость. растет стоимость бензина. Вот потому что Наши владельцы, они хотят компенсировать потери до своих доходов. От наших да. машин. Да. Да. И самое интересное, что когда потом а, поднимется свой путь нефти, да, до той же самой ктошки, которая была до падения, то Миссина не потешет, а еще вырастет. Ну, да. Значит, что? Да, приходит к выводу логическим что вот такие действия, которые сейчас происходят, они что повлекут за собой? Они, безусловно, повлекут за собой все Вот правда. никуда здесь уже, наверное, где-нибудь сюда. Ну, до, до, до, до, до какой этом, вечный, я не знаю. А, нет, об этом вообще-то открытое по-моему, и на этом канале. В каких-то новостях, я не помню. Буквально да, там день-два назад И, и что подорожает, я тоже не знаю, хотя бы нужно прикладывать, что, наверное, импортные машины подорожает быстро, Да. Mm. Вот. Ну, что а самое что неприятное, что на самом деле, в первую очередь всегда дорожают товары первой необходимости, к сожалению. Ну вот, для да. я такого не замечаю. Ну, я думал, я думаю, что вот комплектующие стаевание и стоимость машины, она быстрее вот, гораздо плодят. Потому что а, прямо привязано к курсу доллара и евро. Я что, наверное, все обычного, в первую очередь, интересует не стоимость машины, и не за к этой машине. Ну, слушайте, видите, а вот стоимость стоим той же самой, я не знаю, что макароны. Да, да. И, слушайте, погодите, вывезли. ребят, если мы мою молочную, то мы молочную вообще импортируется, как на всякий случай. Если мы говорим про макароны, то и вообще мы сами делаем. Поэтому не надо путать. На макароны поэтому огне подорожает, а мясо подорожает. Да, мы все поделим и получим... Не надо, ничего, не надо ничего делить. нас спрашивают, да. как будет это вот. Какой вопрос. Выросли потребительские цены? На что-то все, на что-то нет. Еще такой есть Да, все, все. Может, все да. Вот здесь написано. Вы стоят ли небольшие, маленькие кооперативы, сложившиеся ситуации? Если приедет на 30-е акция, зарегистрировано... Ну, мне кажется, вообще я с... не в виду, что мне не что сложно стало жить. Смотрите, Потому что не на маленьких кооперативах. Плохо здесь. У кризиса здесь ни при чем. С точки зрения кризиса, маленькие оперативы, это самые устойчивое вообще образование. самые устойчивое. Они именно маленькие, и чем меньше, тем более устойчивы. Если их не контролирует Центробанк, да? Маленькие. Но дело в том, что, еще раз, давайте рассматривать ситуацию с двух точек зрения. С точки зрения кризиса, они очень устойчивы. С точки зрения требований Центробанка, они, что называется, попали первые, да? потому что им нужно там 25 отчетов в день стать, а у них только там сумме, 2 человека работают. Ну, к сожалению, вот это все совпало в вот октябре 2014 года. Ну, причем это да? совпало? Одно д... парень... действует, а действует в минус, другое в плюс. Поэтому не знаю, а какой бы здесь плюс не был. А, если а у них ну, 20, 25 отчетов в день, и да, вот 2 маленькая... человека, они все равно не смогут... Питаль, в чем, ситуация в сравнении с крупными Потому что они в минимальной степени зависят от волн финансовых рынков. Они вообще от них никак не зависят. У них есть некая общность, маленьких корректиров, а там вообще все друг друга знают. 50 человек там, 100, все друга стоят Это какой-то, это, это, это, это, это какой-то Или, или, за или, за... Играли, или играли, как, или с... как, как, то или то вообще не знаю, как вот вообще может, они Паника внутри, маленького, устраивало, как вы себе представляете? Паника все спорят и паникуют, да, вот совместно. Да нет, наверное, если главный руководитель, да, главное лицо спокойно, и как-то ему доверять, он скажет, что спокойно. Давай, давайте, придем, вот, вот и... главное лицо – это атрибут большого лицо. а маленькие, кооператив а, это, это родные семьи. Вот у вас семья, допустим, большая семья, у вас какая-то паника по этому поводу. Нет, маленького паника. Нет, <смех> не, не, не, а, Паника в том смысле, что я теперь тебе не доверяю, так, отдай а, мои а деньги и так, так далее. Ну вы да, вы, а вы, вы вместе, вы вместе переживаете, да. вот здесь вот. и mm -hmm. вот, вот вы и переживаете вот это вместе. Да, как вы это, это отражаться на вашей вот условии? Что там, вы там, там, что там, там, вы там, там, там то есть семья вся разбегает что ли, сколько есть? Нет, конечно. Ничего не приходит, она по-прежнему живет вместе, они по-прежнему сотрудничают а не по-прежнему финансовая и прочая взаимопомощь. И э, с этой точки зрения, и как, вот именно с этой точки зрения, конечно, там если цены растут, там еще что-то такое, там, там, зарплата падает, конечно, на них это влияет. Но влияет и, э, с той точки зрения, что они э, разбирая, разбегаются, разоряются и прекращаются. Они не прекращаются, они продолжают работать. Да? Удачи маленьким, красивым. Значит, нужно еще это. От, подачи, от, подачи, от, подачи, чтобы чтобы это, понял. Подачи чтобы подачи их не, не удушить. Потому не что... Не ну, не что а, конечно, да? не интересно. Но маленький оператив, это ведь то, ради чего вообще все это затевалось. Вот вся сеть коопераций и в том числе кредитной кооперации, оно все вот придумывалось для небольших групп населения. В местах где отсутствуют Банк, а, да, такие да, вот федерального да. значения какие-то финансовые центры. Чтобы население могло удовлетворять свои финансовые потребности за счет этих а, небольших а, финансовых объединений. Вот. А центр к чему ведет? Прямо противоположным. К сожалению. Потому что как раз для него это, это не нужно. Для него это дополнительный хлопот. Для него это дополнительный контроль. Хотя, не знаю если это является обоснованием для увеличения штата, просто хорошо, да? да? Сейчас они все это микрофинансовые кооперативы мелкие там, закроют, да, если что, дайте нам еще штат, будет. Еще очень, ну да, сокращение будет, да. просто будет сокращение кооперативов будет, допустим, в два раза, да? а количество необходимых маг от оставшихся увеличится в четыре раза, а это потребует э, увеличения штата. Ну, проверку этих маг. Чувствуете? Да. Ну, собственно говоря, на все вопросы, наверное, мы ответили, да. Вот. Осталось еще у нас еще полторы минуты, на минуты. Банки формируют кредитную историю своих клиентов передают ее НБКИ. Возможно ли такие действия среди КПК? Они, не только... Они не только. возможны, Они не только но необходимым. и необходимы. И с Закон нового, нового года, с марта месяца или с апреля, с, марта. с мая, с марта, с марта, да? Ой, с марта нет, с 1 января, 1 января 16 года. Да. Мы а, вообще мы обязаны. обязаны. А мы еще не готовы, потому что нас обещал подготовить, как собственно и все остальные кооперативы, нас обещал подготовить НБКИ и сбросить программное обеспечение, потому что вручную сбрасывать всю эту информацию, к сожалению, очень сложно. Там как мы сделали еще в марте, возможно. как подготовились первого июля, потому что первоначально информации было, что мы должны сделать первого июля. Потом нам дали отсрочку до января 2014 года, но вот до сих пор. Но это не нам называть, это всем кооперативам. Ну, всем да? всем кооперативам, конечно. Я говорю за все кооперативы страны. Большой, большой, вот. И ждем, что все-таки это обеспечение программное будет. Потому что если его не будет, централизованное обеспечение, то, боюсь, это... Э... Да, дело не в штате. Просто вот это нормативное требование будет просто невыполнима. Ее можно издавать будет сколько угодно раз, а толку не будет, потому что никто этого не сможет физически делать. Вот. Ну что, на сегодняшний день в тестовом режиме поговорили. Обменялись мнениями. Надеемся, что эти встречи станут регулярными, постоянными и полезными, да. Вот. Поэтому спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо, кому? спасибо Паечку. Спасибо нашим сотрудникам. Спасибо нам. Спасибо. Спасибо Центробанку. От отдельное, отдельное, спасибо Центробанку. Большой. Спасибо техническому прогрессу. Да. Спасибо техническому прогрессу. Да. И всем к нашей газете. Вот позволил нам делать и вот такие вот видео. Вот. Да. Спасибо. Всего доброго.